Максим вот два месяца, но один из них я пробовала чай, ну, три месяца. Вот. В компании просто очень довольна. Ну, я вообще по профессии режиссер, фотограф, видеоператор, продюсер, журналист. В общем, совсем другая сфера полностью никогда не была в сетевом, вообще не, никогда не сталкивалась с ним. И ну, единственное был опыт как бы ну, небольшой такой работа с людьми, да? ну, можно сказать, небольшое. Вот. И ну, как бы я пришла благодаря тому, что тоже искала как бы источник дохода, потому что кризис карантин, как бы, и все как бы, мои, мои, мои, мои мой бизнес как бы, прикрылся немножко. То есть ну, у меня ну, работа с людьми, а Ой, разволновалась, извините. В общем, короче, э, что я хотела сказать. Смотри, Ли, ты начала пить продукт. Вот да. я знаю, ты, значит, пробовала продукт. Как попробовала? Э, сейчас, смотрите, я попробовала продукт, мне надо было очень похудеть, и, ну и заработки тоже, вот. И э, Сергей Попов пригласил меня в, в эту компанию, вот он мне дал продукт, вот, чай попить, вот. И я попробовала... Вот такой вот э, наш чай и асоти, вот, э, ну, в первую неделю я получила результат минус э, 2 килограмма за 6 дней, потом э, и, и начали уходить объемы, появилась энергия, вот, на сегодняшний день, вот, то есть я была 80, сейчас я 60. Это а, месяца получается, да? Ну, чуть больше, Но да, это за 3 месяца. 3 месяца за три месяца. Вот. Получается, то есть, ну, результат 20 килограмм минус. Очень хорошо себя чувствую. Начала также ну, пить NutraBurst э, Мы заказали, когда еще его не было, заказали с Америки. Кстати, NutraBurst плюс. Вот. И очень хорошие результаты по нотробёрсту. Вот у меня уже... Правда, выпитый вот плюсик. Вот. Очень хорошие результаты в плане того, что моя дочка и я то есть полностью кріп укрепили иммунитет. Перестали болеть вообще, дочка два дня э, в школе, там три недели дома она всегда была, вот теперь она не болеет вообще, то есть может ходить там босиком, раздетая, то есть для нее это сейчас уже не проблема, хотя раньше очень сильно это было от этого зависело. Вот, ну и также вот там как бы результат по вот, фурункулы были из-за ослабленного организма, поэтому ну... Все ушло буквально с первой ложки. Это реально было вот, вот полностью воспаленный подбородок был у меня выпила вспомнила что я как раз приехала внутробычно, тала на столовую ложку до конца дня полностью сошел сошло воспаление и на следующий день полностью даже вот места даже не осталось что тут было вот по бизнесу про результаты какие у меня это полторы где-то тысячи долларов уже заработала, плюс продукт еще есть свой, э, вот и маме уже подарила, и сама пользуюсь, и сестре уже людям там даю попробовать продавать, команда... Э, 14 человек уже, то есть в первой линии там 8, и уже вниз уже мы строим, уже третью линию сейчас вот подключаем, уже вот. ну, много и мало, не знаю, но для меня достаточно хорошо двигаемся в темпе. Очень благодарна своим наставникам, которые меня учат, там Сергей Попов, вот Саша. Александр Потапов, вот, очень ну, подтверждая слова как бы Рафаэля, да, и вот вас, что вот нужно ну, максимум, быть близким близком окружении чтобы научиться максимуму, потому что хочу всему научиться. Вообще никогда не была бизнес-вумен, но всегда мечтала. Поэтому сейчас то самое время, то самое место, та самая компания, те самые лидеры, то самое окружение, о котором можно было только мечтать. Поэтому как бы, ценю вас всех, благодарю обнимаю. Вот. И очень рада, что с TLC я могу действительно достичь своих, ну, своей мечты, там, эм, зарабатывать, ну, построить хороший миллионный бизнес, вот, с помощью которого я могу дальше как бы реализовывать свои мечты, служить людям и так далее. Вот, помогать людям. Вообще, это вообще круто, что ты уже в процессе, уже помогаешь людям зарабатывать. То есть у меня уже есть в команде люди, которые заработали э, около 500 долларов или 500 долларов, да, и это очень круто, когда ты можешь кому-то помочь, там, 200-300 долларов, 500 заработать ты, то есть лично это, это, это ну, как бы это от тебя исходит, а благодаря тому, что ну, президент создал такую компанию, да, наш Джек Фэллон. вот, и это очень, ну, как бы приятно, что ты можешь быть благословением, не когда-то там даже уже через, там, года, а уже с первого месяца, с первой недели человек зашел в TLC, купил, ну, то есть зарегистрировался, ушел с подарками, G5, вот, и так далее, то есть э, с продуктами, и восстанавливать не только свою финансовую сферу, но и здоровье, вот, это очень круто, это вообще, как я говорю, экологичный бизнес, вот есть такой психологический термин, экологичность, да, то есть это очень экологичный, экологичное э, окружение, но ну, очень круто, то есть это место, где реально есть, где, есть куда расти, и есть с кем расти, и есть благодаря кому расти, Потому что очень как бы ну, благодарю реально наслаждаюсь вот каждым процессом то есть если раньше вот я например у меня вообще не было ни сил ни энергии вообще что-либо делать то есть даже вот э -э даже в своих съемках кино я не могла участвовать, потому что ну, просто здоровья не хватало, у меня были очень сильные там, ну, забитые сосуды, все это, да, зашлакованный организм, негрени. То сейчас я хоть и не в кино, но я максимум здесь могу посвятить своего времени. Я просыпаюсь, ну, утром работаю, днем работаю, ночью работаю, сил полно благодаря нашим продуктам. Ну, это вообще просто так вот сложилось, все идеально. Вот. И, и реально есть желание каждый день вот вставать, просыпаться, двигаться к мечтам, к целям, к планам. Очень классно, что есть такие цели, как Дубай, есть такие цели, как вот просто даже акции, есть ну, вот эти статусы. То есть я менеджера закрыла, то есть я уже ну, разобралась, там, как эти цифры посчитать, баллы, и все. Вот сейчас разбираюсь как директора, уже там подготавливаю людей, чтобы зарегистрировать там в одну неделю клиентов, партнеров. Вот, G5 уже, в общем, слава Богу, работаем, сама уже, слава Богу, провожу презентации людей на людей, люди выходят на меня, я уже все говорю, давайте я ваш менеджер, я ради, работаю ради вас, вот, и слава Богу, уже вот мои наставники уехали, да, в Первомайск, но я такая, ааа, они уже далеко, но в итоге все вышло хорошо, и как это оттенчик отпускает, потихоньку начинает летать, так что, ну, Такое. Вот. Поэтому, слава Богу, благодарю всех вас, компанию TLC, Life Changer, это очень крутое звание, призвание просто быть Life Changer, это очень круто, я знаю, что мы выйдем на миллионы, а я хочу выйти вместе с вами, и моя команда выйдет вместе со мной на миллионы, поэтому я вообще стремлюсь к миллиону за год, и я думаю, что с моей командой у меня это все получится, поэтому, дальше больше. Вот. Будет очень крутые тусовки девичьи, тел с лишнимков, life В общем, будем, измени... будем дальше изменять жизни людей. Спасибо. Круто. Спасибо. Круто. Круто Илья. Главное, темп, держи, темп, держи. Все, сто процентов дирек директора закроешь. Дубай летишь? Конечно, тут вопросов не стоит. Все чемоданы себе уже приготовили, купили. Я вчера, я вчера показывался, сейчас. сейчас вам рыц, поняла, что надо менять чемодан, надо обновлять. Ребят, я вот тебе тоже, вот мне подарили чемодан, это специально для Дубая под цвет нутравуто, то есть, поэтому э, открываю вам секрет: для того, чтобы вы полетели в Дубай, у вас должен быть оранжевый чемодан. Все, сто процентов будете.